Хорошо, тогда давай поднимайся ко мне наверх, и там все расскажешь. Раньше, когда этот дом не продавался, тут жил я. Потом ко мне пришел призрак и сказал, что поможет мне. Ты тоже это сказал? Неважно. После этого он повел меня к дому, где живу сейчас твои водители. Там я встретил мага, и призрак пропал. Он зачаровал меня на удачу. После чего я пошел к дому, где живет твой охранник. Там я нашел следы. Следы, следы. И голову призрака! О, Боже мой! Я тоже так подумал. После чего дотронулся и... И что? Призрак захватил мир. И ухватил мою удачу. О, нет! Так он владеет миром? Да. Итак, услуга Что надо? Мне надо, чтобы ты оторвал голову призраку И передал ее мне Что? Как и чем ты это будешь делать Решай сам Ну а я пошел Нет, подожди, не убегай Как я буду? Интересно, что же задумал же призрак? Неужели он правда хочет украсть коляску, введя все мое счастье? Надо поехать к дому. Ага! -а -а. Вижу, что не удивлен. Ну, как видишь, да. Но сегодня я смогу тебя ислечить. Ну и как же? У меня есть обратный переключатель. О, нет! Закрыто! Раз, два, три! Последние слова? Годы была призраком. Ху, еле-еле излечил. Но без моих бы друзей я бы не смог тебя излечить. Но все же, ребята, спасибо